Здравствуйте. Меня зовут Вячеслав Манацков, а вы на канале «Коллегия адвокатов». Здесь мы рассказываем об изменениях в законодательстве, судебной практике и свое мнение относительно событий правовой тематики. Сейчас сложно найти какие-либо темы за рамками ситуации с коронавирусом. Поэтому сегодня снова о пандемии, а именно о государственных мерах поддержки населения в период фактически введенного карантина. Не буду давать оценку достаточности таких мер, рассуждать о необходимости раздачи населению денег или развивать теорию мирового заговора. Желающих поговорить на такие темы предостаточно и без меня. Сегодня в трендах ютуба пиндос Билл Гейтс вживляет чипы в голову россиян. Срочно объявите чрезвычайную ситуацию, ведь тогда простят кредиты, коммунальные платежи и всем дадут денег. Менты попирают наши конституционные права. Вменяемому зрителю понятно, что названные лозунги не более чем хайп. Политики или публичные личности по определению вынуждены говорить то, что от них желают услышать. В своих видео я оперирую правовыми нормами, а не фантазиями. Этим, вероятно, вызвано раздражение отдельных зрителей. В своих комментариях они обвиняют меня в том, что я переодетый мент, агент Кремля и подобное. Это не так. Абсурдность таких обвинений зашкаливает, поэтому не вижу смысла спорить с такими зрителями. Единственная просьба – в своих опусах соблюдайте хотя бы элементарные правила приличия, а лучше не отягощайте свой мозг усвоением реальной информации, а сразу переходите к видео своим кумиров-сказочников и наслаждайтесь их лайками. Итак, что же предлагает государство взамен на введенные ограничения? В период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года установлен особый порядок исчисления больничных. Их размер не может быть ниже минимального размера оплаты труда в расчете за полный календарный месяц. В настоящее время пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда в размере 12 130 рублей. Если к заработной плате применяются районные коэффициенты то такие же коэффициенты подлежат применению и к пособию. Указанная норма введена Федеральным законом номер 104 ФЗ от 1 апреля 2020 года. Еще одна из мер – это в апреле, мае, и июне 2020 года установлена выплата в размере 5000 рублей на детей до 3 лет при наличии в семье права на материнский капитал, в том числе если средства на материнский капитал полностью израсходованы. Выплата положена на каждого ребенка до 3 лет. Выплата не зависит от доходов семьи, наличия у членов семьи работы и получения ими заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат, иных мер социальной поддержки. Пенсионный фонд принимает заявление до 1 октября текущего года. В настоящее время на сайте Пенсионного фонда реализована возможность обратиться за указанной выплатой в электронной форме. Выплата установлена указом Президента Российской Федерации 7 апреля 2020 года, номер 249, а также постановление правительства от 9 апреля 2020 года, номер 474. Подробнее о выплатах и порядке обращения я рассказывал в предыдущем видео на канале. Еще одна мера поддержки это семьи, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации, начнут получать выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно с июня 2020 года, а не с июля, как планировалось ранее. Начисление пособий на детей будет осуществляться с 1 января 2020 года. Выплата устанавливается сразу на весь год. Размер пособия на одного ребенка составляет 50% от регионального прожиточного минимума. Указанная выплата установлена указом Президента Российской Федерации о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, номер 199 от 20 марта 2020 года и постановлением правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года номер 384. Для примера, в Ростовской области величина прожиточного минимума на душу населения за четвертый квартал 2019 года составляет 10 039 рублей. Если совокупный доход семьи из трех человек, мать, отец, ребенок, менее 30 117 рублей, то на ребенка положена выплата в размере 5 019 рублей 50 копеек в месяц. По заверениям госорганов, начиная с конца мая, такие заявления можно будет направлять через портал госуслуг. После снятия существующих ограничений с таким заявлением можно будет обратиться непосредственно в органы социальной защиты или через МФЦ. Распоряжение правительства Российской Федерации от 4 апреля 2020 года номер 898 анонсировано решение о возврате туристам денежных сумм из средств фондов персональной ответственности туроператоров. Предполагается, что граждане планировавшие путешествие в период с начала действия ограничительных мер и по 1 июня 2020 года, смогут вернуть деньги за несовершенную поездку. В связи с этим туроператор должен будет предоставить ваучеры, документы, подтверждающие то, что турист внес предоплату, а сам туроператор, в свою очередь, внес предоплату за блоки мест. Авиакомпания также должна будет подтвердить, что билет был невозвратный и деньги туроператору не вернулись. Однако механизм выделения денег до настоящего времени не разработан. Кроме того, не разрешен вопрос с возвращением комиссии турагентством за выполненную работу. При этом вопрос о возврате платы за неоказанные услуги по причине принятия мер ограничительного характера – самоизоляция приостановление работы предприятий и организаций в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции стоит достаточно остро. Граждане массово обращаются в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Необходимые справочные материалы и образцы обращений размещены на сайте государственного информационного ресурса в сфере защиты прав потребителей. Ссылка в описании к видео. Граждане имеющие ипотечный или потребительский кредит могут воспользоваться кредитными каникулами на срок до полугода в случае снижения их доходов на 30% и более. Обратиться с таким заявлением можно до 30 сентября 2020 года. Порядок и правовые основания регламентированы Федеральным законом номер 106 ФЗ. Подробнее о порядке обращения, плюсах и минусах кредитных каникул я рассказывал в предыдущих видео на канале. Ну и наконец, в период 17 апреля по 1 ноября 2020 года ипотечные кредиты предоставляются гражданам для приобретения недвижимости на первичном рынке по ставке 6,5% на весь срок кредитования. Максимальный размер кредита в целом по России составляет 3 миллиона рублей. Для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 8 миллионов рублей. Первоначальный взнос должен быть не менее 20% с учетом средств материнского капитала. Указанная норма вводится в постановление правительства Российской Федерации 23 апреля 2020 года No. 566. По большому счету эти меры поддержки граждан ограничиваются. Да, есть еще ряд норм, которые законодатель относит к таковым. Но скорее это либо формальные нормы, либо нормы, направленные на помощь ограниченной категории лиц – это медицинские работники, граждане, вернувшиеся из-за рубежа или пребывающие за пределами Российской Федерации. По большому счету эти меры поддержки граждан ограничиваются.